Всем привет, это делал заказ шахматы, представляю вашему вниманию резные шахматы, черная геометрия. В такой сумочке идут, когда лежат, нужно так хранить. Пошли куда-то, раз, взяли уже сумка с собой, шахматы также резные, Все. Все готово идти к друзьям, такой вот комплектик черная геометрия. Размер 30 на 30. легкая резьба. <coughs> Все зависит от стоимости. Делаем любые размеры, любой сложности. Пишите. Ссылка в описании. Шахматы Нарды катулки налокированы ручная работа эта застежка покрыта бархатом такие шаш шашки пешки резные три штуки запас можно в шашки поиграть здесь у нас идут шахматы резные Шахматы не подклеены, потому что здесь внутрянка игрового поля не задевает, но выимчатая. Фокуса нет. резнаю сейчас еще покажу поближе фокус чтобы был расставлю все вот такая вот работа завтра отправляю наверное также еще другие шахмы отправлю поедут в Москву это еще пока не знаю куда такая вот работа проделана пишите оценивайте, пишите комментарии как вам